привет друзья сегодня хочу поделиться с вами маленьким видео хочу показать какой подарок я получила от надежды мазур и ее интернет магазина Совушка. получила я вот такие ленты они очень хорошего качества я таких лент в своих руках еще даже не держала Эти ленты сделаны из сатиновой и атласной нити. И переплетены они особым образом. Какое-то здесь нестандартное плетение и получается в результате очень мягкий блеск. Очень такой благородный, я бы сказала. По краю ленты, вы видите, есть узкая атласная полосочка. И ленты эти шириной от 1 сантиметра до 2 сантиметров. Это те, которые ко мне пришли. Вот, это, вот эта лента шириной 3 сантиметра. А здесь 4. Посмотрите, какие цвета хорошие. Все упаковано очень хорошо качественно с такой любовью здесь глубокий бордовый оттенок посмотрите как играет атласный край из такой ленты можно сделать школьный бантик вот синий тоже фиолетовый подойдет и цвета насыщенные, но они не яркие такие, которые глаза режут. И в то же время они нежные. Вот желтый, посмотрите, какой очень приятный цвет. Розовый тоже мне очень понравился. И сиреневый, и фиолетовый, но это синий. Замечательные оттенки. А это ленты атласные. И здесь лента двухсторонняя. Вот как она сияет. Ну, ширина здесь 6 сантиметров, Это очень интересно. И я таких бантов еще не делала из такой ленты. Ну, попробую. Посмотрите, как лента переливается. Значит, ссылочку на магазин «Совушку» я оставлю внизу под видео. Кто захочет, тот сможет туда обратиться. И, кстати, магазин работает по всему миру. Эти ленты просто приятно брать в руки. Я даже не знаю, как я их буду резать. Мне немножко даже страшно. Но буду делать. Вот эти ленты тоже 4-сантиметровые, 38 миллиметров. И это тоже такая же. Очень хорошая зеленая тона для листиков. Вот такой подарок получила я. И вы можете заказать такие ленты в магазине. С вами была Ирина. Скоро встретимся в новых мастер-классах. И я надеюсь порадовать вас красивым бантиком. Пока-пока.